-моё -моё -моё. В общем так, живу на мусорке, пенсии не дают. но ну, это смешно. Все, берем с мусора. Козёл вонючий, козел вонючий, я, вот я снимает. Козел вонючий, он сжится. Короче, козел отвязан, но никуда не убежит.